В этом видео будет крутой разбор системы Парлай. Стратегия, money management, риск менеджмент, психология, статистика сделок, вывод средств и операции по счету. Вся правда без обмана и без подтасовки. С вами Николай Буров. Погнали! Первое. Самое главное. Какой результат Парлай-марафона? Смотрим операции по счету. Так, на нашем э, счете 0 рублей. Нажимаем операции. Итак, смотрим. 6 марта пополнение счета на 10 тысяч рублей. 14 марта э, выплата на 7138 рублей. Прошло 8 дней парлаймарафона. Смотрим. Так. Восьмой день, так смотрим восьмой день Парлай Марафон. Так вот результат восьмой день. Э мы заработали 968 рублей, и смотрим, на нашем счете 7138 рублей. Возвращаемся на платформу. В конце восьмого дня на нашем счете было 7138 рублей, и вот мы вывели 7138 рублей, и на нашем реальном счете оказался 0. Все, завели деньги, вывели деньги. Итого, какой результат? Результат плачевный, убыток 2862 рубля. Так, давайте заодно посмотрим, как быстро Олимп выводит деньги. Нажимаем вывести, итак смотрите, 14 марта, заявку я отправил в 14 часов 4 минуты на 7138 рублей, 1404, возвращаемся в операции, а выплата прошла. 1417 17 то есть всего там 13 минут потребовалось для того чтобы вывести все деньги со счета это очень круто в этом конечно респект олимпу возвращаемся на платформу второе смотрим историю сделок так последний день торговли у нас 13 марта вот две последние сделки в плюс. Выделяем. И идем в начало до 6 марта. Желающие могут, да, останавливать видео и просматривать историю всей торговли. Так, это девятое. Так, значит, второе. Вот. 6-6 марта мы начали торговать. Выделяем. Ctrl-C. Переходим в дневник трейдера. Нажимаем статистика сделок. Ctrl-V и нажимаем кнопку Отправить. Начинаем анализировать. Итак. Наша результативность стала 50%. Смотрим. За последние 20 дней, э, за 10 дней 70%, за следующие 10 дней 71%. Так, и вот наша э, сегодняшняя да, результативность упала до 50%. Мой план был поторговать 10 дней. И даже если бы э, 2 дня оставшихся мы сделали все ставки в плюс, это э, 6 сделок по 2, 12 сделок, то результативность была бы наша максимум 60%. Максимум 60%, а то и меньше. Поэтому, возвращаясь к нашей шпаргалке, по системе Парлай э, я рекомендую торговать только с результативностью больше 70%. Если результативность меньше, то эта стратегия она уже не прибыльная, она убыточная. Итак, так как наша сейчас торговая результативность 50%, ну максимум была бы 60%, то мы уже нарушаем наши правила. Поэтому я принял решение закончить этот эксперимент. Разбираемся дальше. Итак, смотрим. Ставки по 500 рублей Практически все из, из, 26, из 26 ставок, 17 ставок в плюс, 7 в минус и 2 на возврат. Практически все ставки, они в плюс. Как только, мы переходили на, как только я увеличивал ставки до 700 рублей, то здесь с точностью наоборот. Из 18 ставок, 13 в минус и только 5 в плюс. Отсюда и результат. Общая, конечно результативность какая из 44 сделки, 22 в плюс, 20 в минус, 2 на возврат. Отсюда и получилась <как> результат, результативность 50%. Но что это нам при такой стратегии, при этой стратегии Парлай, если наша результативность 50%, смотрите, наш доход, то есть наш убыток, 28 процентов 2862 рубля разбираемся дальше это мое гольф поле здесь я для иллюстрации как бы да выложил свои мечи для гольфа итак э, в чем проблема смотрите делаем ставку плюс увеличиваем она в минус делаем ставку в плюс увеличиваем она в минус делаем ставку она в плюс увеличиваем в минус Делаем ставку в плюс, увеличиваем минус, делаем ставку в плюс, увеличиваем минус, делаем э, ставку в плюс, увеличиваем минус. Это уже тут я другие мечи подложил. Почему? Потому что э, так-то здесь должны быть желтые мечи, но просто в нашей 70% результативности уже кончились желтые мечи. То есть я уже э, менял белые вот на такие, на желто-синие. И даже вот осталось у нас 8, еще осталось 2 дня торговли. Два дня торговли. И даже если бы еще раз, вот эти все 6 сделок зашли бы в плюс, то наша результативность была бы всего 60%. А 60% для Парлая не подходит. Так, почему здесь вот у меня кто-то там спросил, в чем у меня здесь, здесь 3 меча. Это из наших, э, э, я планировал торговать 10 дней, 10 дней по 30, по 3 ставки в день это 30 мечей. Но смотрите, это один день у нас вылетел. Я сделал только одну ставку ошибочную и ушел с рынка. Поэтому вот два мяча съехали сюда. И здесь у меня две, два минуса подряд. Я тоже ушел с рынка и вот один мячик тоже как бы сюда съехал. А, итак, всего здесь на, на поле 30 мячей. И вот у нас такая как бы картина. Что это? Злой рок или психология? По мне так это психология. Эмоции. Сделал плюс. И по теории вероятности, вероятность следующего плюса, она уменьшается, а мы увеличиваем ставку. Мозг начинает конфликтовать, включается эмоция, и мы делаем ошибку. Опять, делаем плюс. По теории вероятности, ну, я как человек с высшим физико-математическим образованием, мой мозг понимает, что вероятность э -э, следующего плюса она уменьшается, а мы увеличиваем ставку на 100, ну или в данном случае мы на 50%. Получается конфликт, включается эмоция и э -э, скорее всего я делаю ошибку и вот результат минус, минус, минус, минус, минус, минус, минус, минус, минус, минус. Это конечно мое мнение, я его вам не навязываю, ну, проверьте сами. Вы всегда можете поторговать 8 дней по парлаю и сделать свои собственные мнения. Итак, резюмируем. Парлай это самая прибыльная стратегия. В идеале за 10 дней в каком-то видео не помню точно, можно там просмотреть эти видео, в каком-то видео я делаю анализ, математический расчет и ну просто давайте резюмируем: в идеале за 10 дней. С депозитом в 10 тысяч можно заработать от 12 тысяч рублей в плюс. Э -э, при результативности, естественно, 70%. Это хорошее 120, от 120% э -э, прибыль за 10 дней. Но по факту я получил убыток 28%. И осознанно закончил торговлю по этой системе. А что вы думаете об этом? Как вам такая стратегия? И хотите ли вы ей пользоваться? Пишите в комментариях свое мнение и свои вопросы. Более подробно о торговых стратегиях и психологии трейдинга вы можете узнать на моем бесплатном вебинаре.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 Первый доход на бинарных опционах. Нажимаем на ссылочку, вводим свой адрес электронной почты и нажимаем кнопочку записаться. И до встречи на вебинаре. Уверен, это видео было вам полезным, поэтому не забудьте поставить палец вверх, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие полезные для вас видео. С вами был Николай Буров, всем огромного профита, пока!